Народ, всем привет, хотел бы сказать всем, кто принимал участие, большое спасибо. К сожалению, наградить всех не могу, но надеюсь, в дальнейшем призовых мест будет гораздо больше. Все доступны к просмотру по ссылке в дискорд-канале. Для разогрева пару реплеев с наградами лично от меня. А во многом было тяжело выбирать, ведь реплеев около 30, а мест всего 3. Было много достойных боев, но в душу запали именно вот эти вот реплеи. Тут уж не обессудьте. Начнем топ-3 вне конкурса с наградой в 1000 монет от меня. И первая внеконкурсная работа, который получает 1000 монет, это гейминг сингулярити на поддержке. Противнику для победы осталось заработать всего лишь 10 очков. Все, что ему остается делать, это только идти на прорыв. 1 в 4, он бежит, смотрим, что будет. Противнику уже 2 очка требуется набрать. Одно очко для победы остается противнику, он врывается, кидает зажигательную. И просто начинает <сех> всех крошить. Противник расслабился, он в панике горит, он убивает четверых. И, в принципе, он зарешал: если не герой нового дня, то герой этого боя точно. Ну и естественно, как в любой сказке, все закончилось хорошо. Они победили и выиграли. Красавчик хорошо зашел, от меня тебе 1000 монет. Начисление будет с 10 по 14 марта. И следующий Алекс Савков, ник, у него 3 Lex 3. Еще раз извиняюсь, если неправильно читаю Ники, он играл на фейле 6 уровня. И это не беда с картинкой. Очень похоже на мультик, согласитесь, ей бог, вот я смотрю и напоминает какой-то стиль в анимационных фильмах. Весь бой играет с FPS 7-11 и, кстати, довольно неплохо играет. Некоторые люди с пингом 1 и FPS 10 играют гораздо хуже, чем он играет в таких настройках. Я не знаю, я бы не смог играть так, как он, тебе за терпение большой лайкос, но играет действительно неплохо. Отличный результат, даже с таким железом, держит меня тысячу монет, купи себе что-нибудь в игре, бой действительно был интересный, хотя смотреть не так-то легко, а играть уж тем более. Ну и третий победитель, который забирает не тысячу, а 500 монет, это Eclipse 56, который показал интересный баг или фишку, я не знаю, в общем смотрите, за одну секунду 35 смертей. Ну и естественно, помимо всего этого, он довольно-таки неплохо играл в этом бою. Эклипс, ловит 500 монет. Ну что же, не буду тянуть больше кота за кота. Пришло время показать то, ради чего, в принципе, вы смотрите данное видео. Наши победители. И третье место с уникальной эмблемой и тремя контейнерами материалов получает игрок LikeRockstar с очень интересной тактикой в конце видео. Вы сейчас смотрите данное видео и не понимаете, за что же данный игрок получил такую эмблему и три контейнера. Он не нагибал в первых двух раундах, он нагнул в третьем. Ну не знаю как вы, а я с такой тактикой еще не сталкивался, смотрим. Ну не буду затягивать, я немножко ускорю этот момент. А для тех, кто может быть, невнимательно слушал, напоминаю, что можно победить не только, прислав офигенно классный реплей, в котором вы нагибаете всю команду, но и очень интересный момент, за который можно ее получить. Ловушка расставлена, союзники все убиты, команда противника уже в полном составе, выдвигается на захват базы и, соответственно, ищет нашего медика. Кто-то скажет, он кинул свою команду в начале боя. Да, так оно и есть, но у человека есть Т, тактика. Противники ничего не замечают, начинают постепенно занимать позиции на базе, соответственно рассаживаться так, чтобы можно было в любом месте встретить медика, который где-то прячет и скорее всего пойдет сбивать захват, и явно не ожидает какого-то подвоха, и кое-кого заинтересовала вот эта вот штучка наверху. Первый не удерживает снайпер, и любопытство его подвело. Ну а эффект неожиданности сыграл на руку нашему герою. Поддержку может обратить пистолетом, он шотный, соответственно, перезаряжаемся и выходим на штурму, что нам еще остается делать. Опасный момент! И нашивка и три контейнера ходит нашему медику. С чем в принципе я его и поздравляю. И второе место, и уникальную эмблему плюс 5 контейнеров с материалами. Забирает юный каратель под ником Young Punisher на снайпере Эми, который довольно-таки неплохо отыграл на данном снайпере и хорошо раздавал по головам. Что делать, когда твоя команда слилась, если ты остался один? Только одно – тащить до последнего. Если кто-то из вас до сих пор считает, что если снайпер остался один, а вас четверо, и кажется победа у вас уже в кармане, то советую не расслаблять булочки. Возможно, против вас именно такой снайпер. Штурм делает грамотно, обходит нашего снайпера, почти забирает нас, но удачный выстрел по голове решает его жизни. Далее начинается снайперская дуэль, в которой снайпер подставился, хотя им все что надо было сделать просто сидеть и ждать пока ему сама на них вылезет, но похоже тушка снайпера настолько вкусная, что они не выдерживают и сами начинают на него упарываться. Таймер подходит к концу, а мы имеем еще один выстрел в голову и естественно победу в кармане. В дальнейшем ситуация не сильно изменилась, единственное что нашему снайперу мешали союзники нормально играть, ну в том плане что просто оставляли мало целей. На точке штурвика встречает другой штурм. Начинается перестрелка. Они аннигилируют друг друга. Остается поддержка и медик. Пытаются забрать нашего снайпера с под ствол но ничего не получает. И наш снайпер стоит в ситуацию один-один с медиком. Посмотрим, кто кого. А вот здесь уже фортуна на стороне медика. И третий раунд. Вражеский их пытается пробежать мимо нашего снайпера. Но мимо на него так просто не пробежишь. Каратель карает. Хотел добрать снайпера, но не дали. Жадины. Остается поддержка и медик. Но тут уже никакой интриги. Мы не знаем, чем все это закончится. Ну а в этом раунде снайпер себе немножко переоценил Но ну, защиту сказать можно, что одного все-таки он забрал Финальный раунд, счет равный 2-2 И катка, которая решает все Ну и естественно снайперскую дуэль, которую снайпер проиграл, даже не успев ее начать Далее нам попадается Бурбон Но Бурбон уже научен жизнью, он знает, как воюет этот снайпер Поэтому даже находясь под обилкой, он все-таки смылся Но судьба такая штука То, что суждено случится, оно произойдет Ну и Бурбон от этого уже никак не уйдет так, ну что, пришло время определить главного победителя, тот человек, который заберет у нас главный приз. Это уникальную Блему и 10 контейнеров с материалами. Ну и как вы успели заметить, у нашего штурмовика немножко не задалось сначала. Это значит что? Правильно, промстить. И ТФ-Дилемка, так зовут нашего героя, с этим прекрасно начинает справляться. Спугнул снайпером, все-таки не тот оперативник, который может на такую дистанцию нормально класть. Первым делом надо отомстить штурмовику, который забрал нас в первом раунде. Забрать поддержку и медика. Ну, патронов не хватило, мы перезаряжаемся. Тут нам очень повезло, что медик на нас не вышел. Если время перезарядиться. Кстати, неплохая идея, почему бы не подорвать его. Но, видно, оказался грамотный, или ему подсказали. Попытался пушануть, и почти у него получилось. Почти. Ну, в принципе, можно сказать, даже у медика все прекрасно получилось. Просто у нас осталось немножко хпшки. Повезло. Попробуем подорвать снайпера на втором этаже. Неудачно. Далее идет он все грамотно. Обходит с другой стороны. Там, где противник его не ждет. Так, успели поднять штурмовика. Штурм сейчас будет пытаться поднять медика или поддержку. Поддержку поднял. Правда, ненадолго. Так, шприцов у них уже, скорее всего, нет. Ну, еще только это не 20 плюс и не расходник. Так, штурма тоже забрали. Знаете, то чувство, когда у тебя остается 2 хп, ты начинаешь неимоверно тащить. Так, следующий раунд. Штурм сразу начинает бежать и заходить противнику в тыл. Соответственно, находит там снайпера, который у него не ожидает. Сбривает его сразу. Ну и начинает разбирать в зале. Он не заметил, что поддержка сейчас будет подниматься, уходит на перезарядку. Чуть не лег от поддержки. Немножко поприседал и разобрал поддержку. И наша поддержка, соответственно, умерла от мины кита. Так, вражеский медик забрал нашего союзного медика. Мы остались два в одного. Но выходить опасно. Все-таки хпшки у нас маловато. Начинает поднимать штурма. Штурм делает все правильно. Не рискует, не рискует, ждет. Пушить было опасно, поэтому просто решил восстановить себе броню. Попробовать на работе их сзади. Передумал, передумал. Возвращается. Отлично, наш снайпер снял медика. Остался один штурм. Надо успеть его отобрать до того, поднимет медика. Он не успевает, нету стамины. Разбирает фулового штурма и добивает, соответственно, медика. Отлично, хороший выход. Штурм, как заговоренный, пуль летит мимо него. Ну и пока наш штурм продолжает уничтожать рандом, скажу вам еще пару слов. Напоминаю, что этот рейтинг сугубо, по моим ощущениям, то, как показалось мне. Если вы с ним не согласны, вы имеете на это право, но я, по крайней мере, так для себя решил. Эти реплеи для меня находятся больше в топе, чем те реплеи, которые я видел. Если вам понравилась вообще эта активность, вы хотите какие-то внести свои предложения по судейству, по методике розыгрыша и так далее, чтобы это можно было сделать на будущее, пишите свое мнение в комментариях, обязательно почитаем и учтем при... Проведению дальнейших рожек, если конечно вам это зашло если вам не зашло ставьте там дизлайки пишите все плохо мне это не нравится и мы больше не будем проводить такую активность я лично считаю что эксперимент удался Единственное, что на это уходит очень много свободного времени при просмотре всех ваших реплеев но давайте вернемся к нашему штурмику пытался поднять медика но снайпер комар засветил и снял его через укрытие но на этом история нашего штурмика не заканчивается было бы очень странно закончить на этом моменте Давайте посмотрим, что будет дальше делать Штурмик, как он будет мстить за смерть от рук комара Естественно, дубль 2, поднятие медика Снайпера уже нет, можно в принципе не бояться Ну, бояться надо всегда, но тут плюс-минус было более-менее безопасно Сейчас медик нас подлечит Может быть, конечно, вопрос еще и спецсредства Но на этом оперативнике не сильно-то они решают в основном Так, лечение прервалось и штурмовик пошел в атаку, но немножко выжидает, выжидает. Не хочет сильно вырываться вперед. Немножко наш штурмовик осторожничает. Так, все, нервы сдали, пошел в обход, не стал заходить через центральный проход, там где скорее всего и ждут. Решил зайти с той стороны, где его никто не ожидает. Что мне очень нравится, это штурмовик постоянно двигается, перемещается и не находится на одной если Точнее, не атакует, только с одного направления и постоянно перемещается. Так, отлично, снял меда, снял снайпер. Почти снял? Да, снял. Так, осталось двое, осталось двое. Поддержку разобрал просто на изи. Просто поддержка отдался, остался штурмовик. Ну тут что, надо рисковать? А нет, все отлично, наш снайпер нам помог. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Жду ваши комментарии под видосом. С вами был Димон. Пока-пока, увидимся на полях сражений.